Я приду, я как когда-то, хоть когда-нибудь приду. Я найду тебя как дату, наилучшую в году. Я приду к тебе не спорить. Это где-то вдалеке. Я приду, как будто с поля, с колким колосом в руке. Захотел считать пропавший, морщил лоб, ушел в дела. Но, пропавшая ромашкой, Я пришла к тебе, пришла. Я пришла к тебе, как лето, Жечь бумажные цветы. Я пришла к тебе, как леда, В белых перьях чистоты. Я пришла по балкам сонным, Что торжественно пусты. Я нашла тебя по солнцу, нерасплесканной мечты. Что делить, каких печалей напридумывать опять? Я пришла к тебе, отчали по реке, текущей вспять. День мой, дом мой, крылья сада, в каплях света и росы. Я зерно твое, рассада с самой дальней полосы. Я пришла к тебе не спорить, губы радостью прижгла. Я пришла, как будто с поля, так, как в юности пришла.